Асфальта, да? <свят> Пламя! Его! 34 тысячи рублей. Типа, если что, я задепую. Ну, я планирую это сделать. Нет, ну вообще мне этот ролик нравится. Вообще <свят> она! Просто. Ладно, попробуем 21к, в принципе, х2. Ну, опять же. Ну, опять же это... А, это заход! А, десяточка неплохо. Link Tarant Sob Всем привет, этот человек у меня на балансе 15 рублей. На самом деле сейчас будем закидывать Суть в следующем. Когда-то на Изидропе Я снимал ролики, а-ля закидывал там По 100, по 500, по 1000 рублей Ну и типа напомню, да, что у меня аккаунт ютубер Если что-то выпадало, ролик выкладывал Подобные ролики рекламными не являлись Я открыто заявлял, что в сайте ничего хорошего нет Открывать не стоит, поэтому думать, что ролик Рекламный, сразу говорю, не надо Ну ибо канал у меня завязан open кейсах. Что-то другое снимать, там а игру в доту Но это немного не то. Поэтому если вы Видите этот ролик, значит что-то выпало, что получилось тем более дэп будет совсем небольшой в общем будем пробовать что-то выбивать с небольшого депозита что из этого получится не знаю в основном на этом сайте мы качали подписчиков кстати скоро будет новая прокачка как только этот ролик наберет полторы тысячи лайков сразу начну снимать видосу дроп ну, также на большую сумму короче начинаем пополнять чтобы кстати у вас не возникло вопросов я уже пополнял на 10 рублей просто проверял работоспособность своей карты вот ну чтобы вообще по поводу теории заговоров никаких вопросов не было так нажимаем пополнить на главное у нас на 28 процентов короче возьму промик я последнее время с промиками везде пополняю Который был в прокачке подписчиков Мы постоянно юзали ER23 он на 38% Он на главном у них здесь висел Поэтому всегда его юзал в прокачках и ток далее Но типа 38% вкусно А, подожди, мы сумму не указали Так, стой, на всякий случай, что я не помню я, типа, я по-моему сумму не указал Еще раз, ER23 Так, геймани, окей, пополнить Через банковскую карту Егор все это дело за Так, ребят, деньги пришли С промиком там что-то получилось, по моим расчетам, 600 с лишним Ну и на балике деньги были, поэтому, собственно, как-то так Ну что, поехали Первый бесплатный кейс, он дается от 250 вроде при пополнении Ну, будем надеяться, что все-таки что-то выпадет Для вас, конечно, спойлер, если реально ролик на канале есть То это следы... Асфальта, да, следы асфальта ПЛАМЯ! Нет, ну, ну как бы тут все ясно. Здесь без лишних разговоров это пламя. У меня единственный вопрос, почему он такой дешевый? Про, это, это... пламя с первого бесплатного кейса. Мы, конечно, открывали кейсы на изике. Это тоже было с повышенными шансами, естественно, потому что без шансов, да, без аккаунта ютубера такое никому абсолютно не выпадет с первого. Не, у меня, конечно, были еще приколы, когда на кейс батли падали. Перчи с бесплатных кейсов. Но пламя за 34 тысячи. Фу! Мненький. Он же, же по-моему, столько не стоит. Я просто сейчас, вот реально, я типа, ну, окей, я привыкший к тому, что шансы высокие. Но не настолько. Ну, то есть, ну, но, но как бы. Блин, а, а окей, оно в стиме дорого стоит. Мне почему-то кажется, что оно не выведется. Конечно, я хочу пламя, а как его забрать? Нет, это в целом-то ничего, но я как бы пламя хочу. Потому что оно в стиме, оно офигеть как дороже стоит. Можно, конечно, забрать какой-нибудь зуб тигра, например. Но я хочу пламя с бесплатного, блин, кейса. Слушай, ну, нет, конечно, это, ну, это вообще, ну, как бы, я, я не знаю, что сейчас сказать. То есть я окей, ждал, что хотя бы на двадцатку выпадет. Нам выпало с первого кейса на тридцать тысячи рублей, и самое обидное, что это пламя я просто не могу забрать, типа, блин, я хочу забрать пламя, ладно, пусть лежит 705 на балике, пламя с первой бесплатки, открыто заявляю, что никому так дропаться не будет, я ютубер, ну вот, а потом же все равно будут писать, что типа человек продался и так далее и тому подобное, хотя я, блин, но какой админ купит подобный ролик, когда я говорю, ребят, это подкрутка? Мы делаем рекламные как-то, ну да, мы делаем рекламные ролики на канале, но, блин, ребят, вот в подобном контексте, ну вы же понимаете, что, ну не купит никто такую историю. И так же было и с Изиком, я напрямую говорил, ну сайт ни о чем. Я просто хочу сейчас не выражаться резко в роликах, потому что YouTube их не особо потом продвигает. Это заметно по прокачке подписчика. Кстати, 102 рубля. Вот, поэтому я же стараюсь не выражаться особо. Ну, короче, блин, ну типа пламя с первого кейса. Ладно. Это тоже было бы ничего. Блин, вот пламя остановилось, я поэтому и думал, что следы асфальта, то есть там в точности также прокатывалось. Егор, сейчас вставь этот момент еще раз, вот когда она докатилась. Там так в точности докатывалось, серьезно. Я уже думал, реально будет след асфальт, но ну, пламя. Ну, немного подофигел. Кстати, с бесплатных надропалось вообще неплохо. Даже если мы в учет это пламя не берем, мы его, конечно, оставляем. Типа, ну вот смотри, 705, так, э -э так, так, так, косарь. Ну, то есть, в принципе, х2 d по только на балансе, здесь уже пламя. Неплохо, неплохо. 1000 на балике. Э -э вполне логично, наверное, что он не больше... Ну, наверное, он больше нифига не выдаст. Я даже не знаю, типа, какой-нибудь высокий шанс окупа. Просто я к таким балансам не привык. Ну, кстати... А, кстати, 800 рублей. Неплохо. И да, ребят, еще раз напомню. Поддержите этот ролик максимальным лайком. Потому что а, я хочу все-таки видеть актив не только под роликами с прокачкой подписчиков. Ребят, я хочу видеть актив под всеми роликами. Поэтому, ну вот, вам не сложно. А мне очень-очень приятно. фигить как. Когда вы ставите лайки под роликами. То есть у нас идут сейчас прокачки на 40. 5000, где мы выводим 30, 15, ну, медузу скрафтили, увидели бы медузу. А, сейчас я готовлю еще одну офигительную просто прокачку подписчика, поэтому ребята, поддерживайте, пожалуйста, подобные ролики. Причем, ну, здесь пламя с первой бесплатки выпало. Так еще не дропалось даже на КБ, на Изике, на КБ перчатки, на Изике, я не помню, кейс, по вообще ничего не, не не дропалось. В основном дальше, когда уже... Не, ножики на изики дропались. Ну, ролик офигенный! Такого я вообще еще нигде не видел. Ладно, 99 у нас на балансе 100 рублей в теории как бы почему нет можно я его еще додепл. вообще этот ролик но ну, я думал сделать по вот такому кейсу у меня уже был видос по этому кейсу но блин там не весь ролик был ему посвящен я его хочу прям подолбить потому что ну тут можно офигительно просто окупиться то есть есть достаточно дорогие наклейки конечно очень много не окупной истории накидан но тем не менее поэтому блин мы выбили что получается дигл а еще кстати в инвентаре вот эта тема есть Окей, okay, давай попробуем. Подожди, у нас хватает на кейс? А, не хватает. Так, а если мы сделаем, допустим, апгрейд, например... А, мы продали сейчас, все понял. Так, если мы сделаем апгрейд. Ну, X5 это я слишком, да, наверное, офигея. Давай пробуем десятку. Просто, если солью, я депаю. Ну, типа, если нет, то нет. Ну, как бы косарь. Типа, если что, я задепаю. Ну, я планировал это сделать. Нет, ну вообще мне этот ролик нравится. Вообще, на. Просто. Фух! Так, десяточка-то есть, десяточка есть. Слушай, ну, ничего, давай просто промолчим. Все все прекрасно понимают, что аккаунт ютубера... Блин, надо как-нибудь, короче, я... у меня новый ролик. Че, че за фигня, почему я не могу заапгрейдить? Так, а, подожди, 1.5, а, типа я нож выбрал. Ладно, надо страницу пробовать давить. У меня офигенная идея для ролика в голове появилась. Типа, дать аккаунт подписчику Аккаунт себя как-то, не знаю, может, через демонстрацию экрана. Ну, короче, как-то дать доступ к аккаунту подписчику, чтобы, типа закину деньги, чтобы он сам подкрывал Потому что, ну, я к этому привык А вот когда у человека, который не испытывал подобные эмоции Ну, типа там, с... просто понимаете У нас деб был, блин, 500 рублей И вот, вот так Чтобы вы там не думали, что вывод закрыт или еще что-то Все, что сегодня прикольно выпадет, я заберу Типа, пламя я точно заберу Но опять же там будет не пламя, а какой-то нож Если дальше дропнется, так же заберем Потому что, повторюсь, мне никто не платил за эту историю полностью Деньги мои, шансы мои кихабарок, кстати Но она не стоит 21 камня, кажется А, стоит, мы выводили что-то подобное она не такая уж и дорогая, как оказалось Ладно, попробуем 21К, в принципе, Х2 Но опять же но опять же это... А, это заход! <смех> Блин, нет, не просто... Но ну, я кайфую! Изик больше не ставит шанс. Окей, есть вд -шка. Так, продадим все таки и хочу я подолбить вот этот вот кейсик. Сразу 10 раз заряжаем. Лучше 5 попробуем. Ну вот вопрос, как оно сейчас будет выдавать. Типа, офигительно, уже, что получается 500. Я посчитаю, в каком... Сколько, какой мы сейчас их сделали, уже начинаю заговариваться. Кстати, сильный глянец, красный глянец, если остановится 4000... А, маловато. Короче, смотри, что мы имеем. Не, я все-таки посчитаю, мне интересно. Так, можно продать. У нас получается 34 тысячи плюс... Ну, давай округлим там 16 тысяч. 50 кусков. И делим мы эту историю на 500 это x100. Но нет, я от этого кайфанул. Давай, кстати, попробуем все-таки заменить на что-нибудь. Блин, но падение кары мы выводили подписчику. да, вот тигра заберем, оно плюс-минус близко к э, стоимости дигла. Забрать. Е, блин, ну хотелось бы пламя, типа... А, здравствуйте, автозамена, понял. А, волны, блин, волны за 33 тысячи странно. А если мы... Так, надо думать, сейчас надо прям думать. Так, давай посмотрю прайс вот этих, вот этих волна теми и вернусь. Ну, слушай, там адекватные запросы на автопокупку стоят, поэтому я надеюсь, что это волны прямо с завода. Забираем. Лишь бы сейчас не было никакой замены. Потому что на теме можно... Офи... Да, nice. Его на теме можно офигенно продать. 33К. В Стиме он будет стоить, надеюсь, дороже. Но на теме, я сейчас даже скажу, там, короче, можно его продать от... Вот, запрос на автопокупку 31К 29К есть. То есть 29, в принципе, можно этот нож слить. Ну, как бы, айтем популярный. А на балансе тем временем 16 тысяч рублей. Не, ну, ролик бомбезный. Самое, я пытаюсь не материться, но не всегда получается. Потому что, ну, типа, эмоции все равно... Но это, это, это иксотка, по факту. Фух. Самое офигенное, что с первого бесплатного кейса выплат такого реально еще не было. Так, а, здесь, по-моему, не очень, но синий глянец только, синий глянец. А, десяточка, неплохо. Один из кусков, потратили мы меньше, потому что открывали 5 кейсов, ну, там не особо. А, едем дальше, 10 кейсов, блин, не хватит, единственное. Фух! Слушай, ну я рад. Я рад, что мы купили 500 рублей. Да, даже если бы их слил, было бы не так. Честно, обидно это 500 рублей всего лишь. А, ладно. 13 тысяч, кстати. Слушай, наклейки кейс неплохо выдает. Прям вообще офигительно. С наклейками здесь вообще никаких проблем нет. Но, естественно, дешевые могут выпасть. Но, блин, да в целом неплохо. В целом сегодня офигительный ролик получился. У нас это трек Дух Воды или Орион. Орион было бы круче. Кстати, 1400, 500, 1500. А чё так дешево? Я в это не верю, поэтому забрать. Я не верю, что он так может стоить 800 рублей. А, ну окей. А чё, кстати, по ножу у нас? Что у нас по ножу-то он вывелся или что с ним? Так, что-то нож, короче, не могу найти. Давай попробуем зайти в стиму. Так, наклейка пришла, нож пришел. Давай сначала посмотрим. Да, наклейка дороже стоит. Это в принципе было логично, потому что это история драконии. В теории. Я не знаю, что с прайсом ее происходит. Я особо за ней не наблюдаю, но может быть, надеюсь, она когда-либо подорожает, потом пусть лежит. Я сразу вверх поднял. Он немного поношенный. блядь, не тот нож. А, 40 тысяч! Подожди. Под, а мы что? Так, а дай-ка я посмотрю цену на маркете. Он на сайте стоил, по-моему, 30-34к. Это, по-моему, лучше, чем пламя. Сейчас посмотрим, сколько на маркете стоит. Короче, на маркете 27 тысяч запрос. Но! Ну, по стиму он стоит дофига. То есть, по стиму прям очень вкусно. Последняя продажа была аж за 41к. Ну, то есть, блин, с волнами вообще прям офигенно, я угадал. А, зашли обратно на ВД, еще, не, еще никто не перебил топ в игре. Короче, едем дальше, потому что оставшийся ролик, я хочу именно додолбить этот кейс. Не, ну тут реально, блин, очень много прикольных скинов. И офигеть, как много дорогих скинов. То есть эта тема мне очень нравится, плюсом наклейки я все-таки обожаю синий так если она сейчас офигенно стоит по маркету я за это забираю короче ребят там автопродажа минус 4к от эмки, поэтому ну 4000 терять не хочется если с ножом я чекнул там прям все было гуд ну типа нож стоит 33 тысячи там 4000 потерять можно в принципе потому что дорогие скины продаются там минус 50 даже бывает здесь минус 4000 когда скин стоит 18к ну как бы не очень приятно поэтому продадим сейчас все что есть и на балансе 27 тысяч я честно сказать не ожидал вообще такого результата сегодня 27 тысяч на балике плюс мы уже вывели нож за 40 по стиму и по итогу у нас уже больше чем x100 ну то есть 40 тысяч плюс 27 будет 67 тысяч рублей это x134 от э, пятихаточки ну то есть я понимаю что шансы нереальные но блин вывод то мне открыт контент и мы можем делать ладно 27 к слушай в принципе можно сделать апгрейд и на что-то интересное, то есть всем баликом, который у меня остается, допустим, зафигачить, я не знаю, ну, что-то от 60 тысяч, но статреки сразу нет, что-то вот такое, 58, да, пробовать снова, блин, 58 кусков, 41%, если и оно заходит, я это вывожу, я сегодня просто в офигительном плюсе. Я искренне надеюсь, что вы ролик поддержите, я рисковал своей пятихаточкой сегодня, блин, но очень радует, что так можно записывать ролики. Фух, ребят, поддержите лайком, я сегодня без вебки, но в позу орла... Сяду, Сейчас я даже это сделаю. Фух, 41%. Короче, давайте. Если сейчас ты, кто смотришь, поставил лайк, то апгрейд заходит, и мы это, еще этот нож вводим допом. Давай, позорла, счастье, здоровье, дача, успеха, 58 кусков. Если оно заходит. Оно захуй. Я говорю, запикаем, пожалуйста. Я понимаю, что в принципе-то я ничего и не проиграл. То есть я в плюсах, но, блин, ну обидно. Типа, если сейчас еще зашел вот этот нож за 58к. Он же, по-моему, 58, да, стоил? Это был бы на сегодня просто офигительный вывод. То есть, по итогу мы бы вывели в районе сотки. Ну, это офигенно с тем учетом, что... Ну, ты понимаешь, короче. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. Реально подобного ролика, где мне, блин, самого дешевого вот этого вот бесплатки, где даже обои не наклеили, дропается самое дорогое, что тут есть. Ну, вот... Объективно, типа, пламя тут самый офигенный скин И он, блин, выпал Даже со второго так не натропалось Но если бы со второго выпал самый дорогой скин Здесь было бы, я думаю, поинтересней Хотя, ну да, сувенирный вот этот деглосик Пищаль сувенирный тоже, в принципе, интересный Но он, по не такой дорогой статрек Удар Молнии АВП Ну, в целом, неплохо, честно да, не скрафтили нож, Ну, но, блин, вывели. На этот скин особо мне не интересен. Самое главное, вот, на нож за 40 ракет. И каким-то образом 5000 лайков наберем. Вообще, и на изи его разыграю. Я сейчас перешел, знаешь, такой контент розыгрыша прокачки, причем нифига не дешево, поэтому 5000 лайков я отдаю его абсолютно коммен... рандомному комментатору. Нет, конечно, мем будет немного друг... в другом формате розыгрыш. Также, типа, нарисую рисунок, что-то такое, но, тем не менее, 5000 лайков надо. Ну, это много, не факт, что соберем, но, блин, нож 40 тысяч стоит. Поэтому смотрите сами. Все могут. Спасибо за просмотр ролика, офигенный видос, я давно подобного не снимал, я прям реально сегодня кайфанул. Это был человек до новых встреч, скоро напомню будет прокачка подписчика, надеюсь уже получится сделать на полтинник, но прошлая прокачка не особо по просмотрам залетела, там конечно были лайки, комментарии, поддержка, вся история, это приятно, но блин, не так много просмотров, как хотелось бы. Поэтому буду думать, но меньше 40 я прокачиваю точно не буду, ибо это я думаю не интересно. А вот. Всем еще раз спасибо, это был человек до новых встреч, пока-пока.